Отражение линия, что ж судьба во мне друг, поменяла, Как же все же умудрился я все растерять, Невозможно все начать сначала. Может, вдруг, нечаянно я зеркало разбил И попал совсем в другую нишу Может, зеркало сменить, увидеть мир другим Но боюсь, себя там не Может, это я, я не вижу я себя. И в какой момент все изменилось? А, да, наверное, надо все же позвонить друзьям. Может кто-то знает? И как-то странно, что не тревожит нас, будь пойс, ясно. Что в этом все?